Сегодня я буду играть в игру Sky Skywars. Я в нее зашел впервые. Сейчас мы будем смотреть, что-то да, как тут происходит. Так, да. союзник, здравствуйте. Что делать? На току мало. Так, я вижу, можно открыть сундук и в нем. О, медь. Это а что это такое? такое? Блоки, это и нагрудник даже. Так, а это что за коробочка? Ее можно бросать. Ммм, Вон там, я вижу, люди бегают уже, все такие, оп. Я все блоки как-то не так поставил. Вот. Попробуем еще раз. вообще странно строюсь, вот, это что такое? Бежим за мной, союзник. Смотри, как надо, все обутывать. Опа, меч взял, сюда пошел. Оп, оп, оп, блоки есть. Побежали-ка дальше. То у меня шлем есть, а штанов нету, не пойду. Так, а алмазные сундучки. У них я нашел себе крутые штаны и. О, там фиолетовые сундуки, они такие эпичные, наверное, на них что-то крутое. Так, я уже нашел алмазную броню. И вон там вот такие вот как раз таки крутые ящики. Какие-то фиолетовые, наверное, они самые крутые, потому что их очень мало. Так, а мне лучше убежать О, я нашел алмазный меч. Капубака. Что такое капубака? Сейчас посмотрим. Только доберемся до еще одного сундука, чтобы посмотреть, что у нас там еще есть. Еще одна капубака. Так, а это уже становится интересным, если у меня есть капубаки какие-то. Капубака и зеленые коробочки. Или квадратики. Я тебе силу, капубаки интересный был звук и взрывается еще это кубубака вот так а что он убегает какой то трусишка попался а ну давай сюда один на один я тебя не боюсь вообще я так пока они там дерутся я себе заберу э, что нибудь здравствуйте а с победителем я расстроюсь. это было гениально так теперь я полный алмазник и у меня я, я каким-то чудом умудрился выиграть. Так, вот мой второй раунд, и здесь мы оказались на какой-то ферме. Я снова беру свой меч, кирку и броню. Побежали, давай, стройся. Стойте. Так, я вижу, мы немножечко опоздали, тут из сундуков уже все забрали. остались только лук и стрелы. Так, побежали, и попробуем-ка мы стрельнуть из лука. Огонь! Попадание! А, ладно, спрятались. Ну ничего, ничего мы сейчас их огоним и уничтожим. Так, надеюсь, эта вода не кусается. А, все крутые сундуки уже м, пустые тут уже все забрали ого у него алмазная броня лучше я подальше отойду тут какой-то трактор стоит а в тракторе сундук а в сундуке штанишки золотые так я там вижу есть сундучки которые еще никто не осмотрел а, есть железные штанишки так пока что я ничего интересного не нашел как в прошлый раз например по пубаку так я паркурил ого теперь у меня алмазные штанишки одни штанишки только и дают Попробую пойти к центру. У меня какой-то деревянный нагрудник и все. И очень много врагов в алмазной броне. Так, а кто у нас там на центре, интересно? Сейчас посмотрим. А, это же мой союзник. Пошли мы с тем разберемся, человеком, который там. Здравствуйте. Один на один, бум. Бум. А ну ладно, один на двоих. Ура, мы победили. Что такое? Терракота желтая. А это что такое? Я не понял. Это что вообще такое? Трава растет на земле. А, тут блоки можно добывать. Так вот. Добываю я землю. И могу ее потом ставить. Круто, я даже об этом не знал. Так, у нас я тут вижу алмазник бежит. И другой за ним бежит. Ага, яхну. А мы его, мы его сейчас убиваем. А того нам нужно добить. А ну-ка, давай сюда подошел, Я тебе сейчас покажу, как тут... этот. Ну этот, ну, ты мне ничего не сделал, конечно, ну ладно, все-таки. Он сейчас отхилится, и потом его будет сложно убить, так что его надо сейчас убить. Плоди, Плоди. Плоди. Плоди. А ну давай сюда, ой! Вот. У меня мозгная броня, а откуда? Иди кабубаку, получи кабубаку. Она его почти убила, кстати. Кабубак, это самое мощное оружие. Реально, самое мощное оружие. Ой, меня кто-то тоже кабубаку запустил. Так, у нас остался один враг. Да, потому что со своими союзниками я драться и не собираюсь. Получай из, из лука, давай тебя сейчас застрелю. Уго, у него не твоя броня. Получай из лука, давай еще, уходя отсюда, плохой. Все, давай. Вот тебе. Не спрячешься от меня, я потому что этот. Застрелю тебя. У него не твой нагрудник, он вообще такой крутой. Так, давай уже, беги сюда. Че ты боишься? Я тебя сейчас застрелю так. Я а меткий. И один выстрел, и все, победа меня уже второй раз напугал этот звук, когда побеждаешь такой громкий. Ура, я смог победить два раза подряд. круто. Вот такая вот была интересная игра, в которой я выиграл два раза подряд. И думаю, на этом мы будем заканчивать. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. С вами был Геймс, всем пока.